Друзья, вы снова на канале де d'Espanol, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. Наша сегодняшняя тема это прономбрис personales, атонус и томикус. Давайте разберемся, что это такое. Pronombres атонус это безударные местоимения или то, что часто называют комплементо директо индиректо. Это местоимения в винительном или дательном падеже. И для них всегда требуется глагол. Например, у нас есть предложение Preparo кафе аминове. И когда мы все существительные заменяем на местоимения, у нас получается се ло препаро. Вот эти се-ло и есть безударные формы местоимений. Прономбре стоникос это ударные местоимения. Они всегда требуют предлог. Но зато они могут употребляться без глагола. Например, у нас есть предложение ⁇ паракен с кафе ⁇ И мы можем ответить ⁇ пара ты ⁇ не употребляя никакого глагола, но используя предлог. И вот это ⁇ ты ⁇ и есть ударная форма местоимения. Давайте попробуем сделать упражнение. Там, где будет требоваться винительный или дательный падеж, мы будем ставить безударную форму местоимений. То есть, комплементу директу, индиректу. А где нужно будет поставить ударную форму, будем дополнять подходящим по смыслу предлогом. Estas rosas son tu. Gracias, yo gustan mucho. Эти розы для тебя. Спасибо, они мне очень нравятся. Давайте посмотрим первое предложение. Розы для тебя. Для кого? Уже просится предлог. И давайте обратим внимание, что здесь нет глагола, с которым мы могли бы работать. Здесь мы работаем с существительным «росос». А если местоимение не привязано к глаголу, значит ставим ударную форму вместе с предлогом. «Для» – это «пара», «пара» – «ты». «Спасибо, они мне очень нравятся». Здесь мы работаем с глаголом «густом». «Нравится». «Нравится кому?» «Мне». Это дательный падеж. Значит, будет безударная форма комплементо индиректу» – «ме». «Estas rosas son para ti". Развес, ме густан мучо. Ло аго восotros. Но сотрус es muy importante. Я делаю это для вас или из-за вас. Для нас это очень важно. Здесь в первом предложении мы можем работать с глаголом аго. Вроде и можно призадуматься, что же здесь поставить. Но предложение так и просит предлог. А если ставим предлог, то будет безударная форма местоимения. Por vosotros – из-за вас. Во втором предложении у нас опять пропадает глагол. Но просится предлог «для». Поэтому тоже будет ударная форма местоимения и предлог. Para nosotros. Lo hago por vosotros. Para nosotros es muy importante. Quiero hablar Tengo que explicar algo. Я хочу поговорить с ним. Мне нужно объяснить ему кое-что. В первом предложении у нас есть глагол, к которому относится местоимение. Это авлар. Но местоимение просит еще и предлога. Поговорить с ним. Если нужен предлог, то употребляем ударную форму местоимения. «Кон Эль». Во втором предложении опять есть рабочий глагол «эспликар». И задаем себе вопрос. Мне нужно объяснить «кому?» «Ему». А это дательный падеж. Значит, indirecto le. hablar индиректу «ле». Tengo que кэспликарле algo». La gente абла...» Ту, мой маль. Но мы импорта. Эй, я, пармиту, аблар, ⁇ Люди говорят о тебе очень плохо. Мне не важно, я им разрешаю говорить обо мне. В первом предложении мы работаем с глаголом аблар. Люди говорят о ком, о тебе. Здесь нам нужно поставить предлог. Значит, ударная форма местоимения. Д ты. В первой части второго предложения мы имеем рабочий глагол permito. Я разрешаю. Разрешаю кому? Им. Дательный поддержку к комплементу индиректу. И так как хенте в испанском языке это единственное число, значит ле. Во второй части второго предложения берем за основу глагол авлар. Говорить о ком? Обо мне. Снова местоимение требует предлог. Поэтому будет ударная форма. De mi. La gente habla de ti muy mal. No me importa. Le permito hablar de mi. Vas con Pepe Voy tu. Ты идешь с Pepe или со мной? Я иду с тобой. Рабочий глагол «вас». Ты идешь с кем? Местоимение требует предлога «кон». Со мной. Поэтому ударная форма. В испанском языке предлог «кон» вместе с местоимением «ми» приобретает свою особую форму «коммиго». Во втором предложении также работаем с глаголом «бой». Я иду с кем? Местоимение тоже требует предлога кон. Так же, как и в предыдущем предложении, предлог кон вместе с местоимением ты приобретает форму контиго. Вас кон окон миго, вой контигл. Менгустен лас флорес. И ё густо кун Yo, ellos regalo. Мне нравятся цветы. И мне нравится, когда мой парень мне их дарит. Первое предложение. Мы работаем с глаголом «густом». Мне нравится. И, как мы видим, у нас уже стоит безударная форма «me». Но испанцы любят повторять местоимения. Мне – дательный падеже. В испанском языке может иметь две формы. И ударную ами и безударную – «мэ». А если мы хотим повторить местоимения, то их надо ставить в разных формах. Поэтому в пропуске будет ами. Во втором предложении в первой части мы тоже работаем с глаголом густа. И здесь надо поставить только одно местоимение. «Мне нравится». Кому? А кому это дательный падеж комплименту индиректу. Мэ. В последней части мы работаем с глаголом регала. Дарит. Дарит кому. Опять же дательный падеж мне Мэ. Но также дарит что? Цветы. Их. Винительный падеж. Безударная форма комплементо директо лас. A mí me gustan las flores. Y me gusta cuando me novio me las regala. Avla nosotros muy rápido. Y ustedes habla despacio. Он говорит с нами очень быстро, а с вами разговаривает медленно. Рабочий глагол avla. Говорит с нами. С кем? Здесь нужен предлог кон. Значит, ударная форма местоимения. Con nosotros. Во втором предложении тоже рабочий глагол abla и тоже говорит с кем. Опять нужен предлог. А следовательно, ударная форма. Con ustedes. Abla con nosotras muy rápido и конустыда саласпфи тем про по контар ЙО. всем ту а ДАРЕ. ты всегда можешь рассчитывать на меня я всегда тебе помогу В первом предложении мы работаем с глаголом контар а если кто не в курсе рассчитывать на кого-то будет контар кон con. значит в любом случае нам здесь нужен предлог а следовательно ударная форма местоимения «ми» – «на меня». А как мы уже разбирали, предлог «кон» плюс местоимение «ми» образуют форму «коммиго». Во второй части рабочий глагол «аюдаре» – «помогу». «Помогу кому?» – «тебе». Дательный падеж если совсем докопаться до истины, то с глаголом аюдар ставится комплементу «директу» – винительный падеж. В любом случае здесь будет безударная форма Т. Семпрай поэды с контарком мигу. Семпрай Т аюдаре. Исходя из этого упражнения, мы можем отметить для себя, что ударные местоимения ставятся тогда, когда нужен предлог. А когда предлог не требуется, ставится Directo индиректу А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Жду ваших комментариев, подписок, лайков. Hasta luego!